Здравствуйте, вы позвонили в Банк России. Здравствуйте, меня зовут Светлана, как я к вам могу обращаться, из какого вы региона? Здравствуйте, меня зовут Павел Владимирович Филимонов, я из э, города Кунгур, это, э, ну, Пермский край, допустим. Mm -hmm. э, меня интересует, э, вот я сейчас э, нахожусь на сайте Центрального банка России угу. и у меня такой вопрос. Вот здесь есть э, раздел такой, официальные курсы Госбанка СССР. Э, здесь меня слышно? Да, я вас слышу. Э, вот, здесь написано, официальные курсы Госбанка СССР э, иностранных валют по отношению к рублю, применяемые в платежно счетных отношениях Российской Федерации с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР с 1.02.2022 года. А по, mm -hmm. по отношению к какому рублю э, здесь у вас идет? Okay, you know, Данный курс публикуйте на сайте Бар Банка России и предназначена не для расчетов внутреннего долга России, который после реформирования... Советского Союза как внутренний долг был признан Российской Федерацией. И когда проводятся расчеты по этому долгу, применяется данный курс и публикуется на сайте Банка России. Угу. А по отношению к какому рублю вы мне сказали? По отношению к рублю, когда проводятся расчеты. Нет, к чьему рублю? Рубль СССР или рубль Российской Федерации? Павел, оставайтесь на линии, уточню для вас информацию. Угу, хорошо. Павел, спасибо за ожидание. Эти угу. курсы применяются исключительно в платежно-расчетных отношениях Российской Федерации с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР. Воспользоваться ими в других целях вы не можете. Нет, я понимаю, я просто э, хочу узнать. Как Российская Федерация рассчитывается с государствами, с другими, да? Советским рублем или рублем российского банка? Ну, здесь, вот здесь, например, написано, смотрите, 100 единиц... В валюте рассчитывается? Ну, я понял, что в валюте. Переводится вот, я... по данному курсу, Но, который опубликован на сайте Банка России. Смотрите, здесь, например, написано вот 100 единиц в доллар США стоит 53 рубля 94 копейки. Правильно я понимаю? И вы мне еще сказали здесь, смотрите, э, что это как бы э, платежно-расчетное отношение Российской Федерации бывшего СССР, только здесь да. непонятно, почему э, с первого 02 -го 2022 -го года какие-то соглашения там должны были быть да если вы как говорите что да. ну тут так написано что бывшего СССР значит получается что на сегодняшний день рубль СССР все еще действует и кредитные обязательства и свои соглашения да по торговым каким-то кредитным соглашениям бывшего СССР, они заключаются вновь и вновь, получается, так я понимаю? Нет, потому, что вы неправильно это... все поняли. Это применяется исключительно в расчетно-платежных отношениях по долгу бывшего СССР, который до сих пор еще числится в Российской Федерации, по которому проводятся расчеты. Если вам более подробная нужна информация о расчетах, которые вы... Вопросы, которые вы мне сейчас задали, вы можете обратиться в Банк России через интернет-приемную письменно. Ну, хорошо, я зайду, но... Задайте ну, свои вопросы, которые вас интересуют. Вот я вам и задаю вопрос. Здесь, если даже написано, что... В рамках, в рамках контактного центра... Мы не обладаем полностью информацией. Вы же, нет, вы же наш разговор можете потом отдать куда-то на исследование, да, чтобы нет, телефонные на... разговоры у нас и по телефону не принимается обращение. Ответ на обращение вы можете получить только в том случае, если вы обратились письменно в банк России. Обратиться письменно в банк России вы можете несколькими способами отправить свое обращение. Но меня тогда еще вот интересует такой вопрос, смотрите. Э, э, так, по торговым кредитным соглашениям бывшего СССР. Ну, ладно, упустим этот момент. Но э, тогда не было же евро. Евро недавно только принято, да, валюта вот этого. Тогда как может быть в евро расчет, если э, еще тогда брали, можно сказать, на э, золото бывшего СССР, да, какие-то кредитные обязательства и все такое. Прошу прощения за перебивание, в рамках контактного центра мы не обладаем информацией полностью по расчетам, по внутреннему долгу Российской Федерации. Если у вас такие конкретные вопросы интересуют, вы можете его задать письменно, вашим письменным обращением. Ну хорошо, тогда другой вопрос. Вот у меня, например, есть советские рубли, да? Там на них написано, что они обеспечены золотом. Я, например, могу э, в Центральный банк России сдать их, чтобы мне обменяли их на золото. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, уточню для вас информацию. Спасибо. <звы> За ожидание Банк России не проводит обменных операций, это проводят только коммерческие банки. И старые, все, что касается э, советских рублей, то в данном случае эти банкноты обменять уже нельзя. Э, Деноминация проводилась в 1998 году. Обмен банкноты, монет Банк России старого образца на денежные знаки нового образца э, не может превышать пять лет. Поэтому с 1 января 2003 года прием старых денег уже был прекращен. Ну это получается, весь народ обманули просто-напросто, что э, был золотой запас, например, э, на такое-то количество денег, да, а теперь э, этим э, золотым запасом Банк России э, пользуется и э, дальше распространяет такую информацию, что средские рубли уже сейчас недействительны. Тогда получается, какие могут быть эм, торговые и кредитные соглашения высшего сцен с Российским банком? Это какая-то связь не, не улавливается тут? Павел, задайте все свои вопросы в письменном виде получите официальный ответ от Банка России. Ну тогда вопрос к вам. А вот у вас здесь на сайте Банк России, да, я нахожусь. Здесь у вас Орел, вот э, в кругляшочке рядом, да? Почему Орел не такой, как у Российской Федерации, а Орел Временного правительства? Это было э, еще в 1917 году, когда Временное правительство было, на керенках, э, на денежных, так скажем, бумажках были вот такие знаки Временного правительства. Почему у вас в Банк России такой имеет логотип? Оставайтесь на линии, уточним для вас информацию. Спасибо за ожидание, уточнила для вас информацию. Дело в том, что государственный герб Российской Федерации воспроизводится на официальных бланках Банка России в одноцветном варианте с героическим счетом на основании федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года номер 2 ФКЗ о государственном гербе Российской Федерации. На официальном же сайте Банка России используется изображение, в основе которого лежит эмблема Банка России, утвержденная Советом директоров Банка России, из 2001 года внесенная в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 687. Подробнее об этом вы можете прочитать в разделе «О Банке России. Фирменный стиль». Uh -huh. Тогда э, получается, что по Конституции Российский, то есть Банк России, Центральный Банк России, да, он не управляется э, государством Российской Федерации. Это отдельное государство, Банк России, да, получается? Я вам предоставил ответ на ваш вопрос. Но я У вас нет, есть дополнительные я... вопросы, задайте их, пожалуйста, в письменном виде. Я вам задаю вопрос. Интернет приемная, здесь написано, что Банк России, ваш сайт, но э, как, таково, как таково я не вижу э, ни одного, ни эмблемы, ничего, что Банк России принадлежал Российской Федерации. Я Это... вам объяснила уже на основании чего используется эмблема Банка России. Она была утверждена Советом директоров Банка России и с 2002 года внесена в Государственный Героический регистр Российской Федерации под номером 687. Ну, так вот я вам задаю вопрос. Разве могли не Российская Федерация, да, правление Российской Федерации? Павел, я не а, могу в рамках контактную... контактного, извините за перебивание, в рамках контактного центра я не могу комментировать подобные вопросы. Задать, если вас интересует полностью развернутый ответ, задайте его, пожалуйста, в письменном виде на направьте Банк России. Хорошо, но я правильно понял, что здесь доллар США, это 100 единиц доллара США, стоит три рубля 94 копейки. Это правильно я понял? Курсы валюты публикуются на официальном сайте Банка России. Я понимаю, я хочу от вас услышать. Вот здесь написано 100 единиц, да, доллар США и курс 53 рубля 94 копейки. Я правильно понимаю? Двенадцатое февраля февраля 2022 года курс валюты доллар США установлен в размере 75 рублей... 7527. подождите, подождите, я не, не про это говорю, я говорю здесь про э, торговым и кредитным соглашением бывшего Я про это Что понимаю. касается торгово-кредитных отношений, то это только применяется для выплаты внешнего долга Российской Федерации по международным расчетам. Я понимаю. И в целях она не применяется. Вся я информация... понимаю. Отпубликована на сайте Банка России. Она является официальной и достоверной. Если вы видите на сайте России именно этот курс, значит применяется этот курс. Значит этот курс. Вот я это и хотел услышать. Спасибо большое. Спасибо за обращение в Банк России. До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо.